Здравствуйте, я Сергей Чубаров, совладелец и директор медицинского центра Любимый доктор, который находится в городе Пермь. С компанией Зерц мы сотрудничаем больше двух лет. Компания очень надежный партнер. Консалтингом мы с ними связаны с прошлого года. То есть Надежда Николаевна Федолова приезжала, делала аудит и, соответственно, Сейчас осуществляется поддержка нашей компании. Данная компания на рынке отличается наиболее грамотным подходом. Естественно, это специалисты высочайшего уровня на каждом этапе и тот продукт, который они предлагают, он отвечает самым насущным требованиям рынка. Очень тяжело, находясь внутри процесса подняться над ним и увидеть какие-то болевые точки. И в данном случае «Консалтинг Зерт» раз позволяет это сделать. Я думаю, что мы будем в дальнейшем сотрудничать и надеемся на наш успех.